старайтесь максимально пользоваться или следовать одной задаче просто следуйте этому закону и добьетесь невероятных результатов помните беги к своей цели иди к своей цели ползи к своей цели лежи головой к своей цели желай свою цель балдеет своей цели чувствуй свою цель даже думай в ее сторону любая цель реализуется от микро к малому к колоссально большему обычно люди ставят цель и совершают большую глупость они сразу мечтают о большом доме но большой дом создается малыми успехами то есть я хочу стать богатым человеком или я хочу стать мега богатым человеком и этом трансерфинге реальности говорит думая об этом думая о том что у тебя уже это есть и так далее это глупость почему потому что крупные цели создаются маленькими шагами нужно а как человек должен мечтать он должен мечтать по маленькому он должен мечтать, вот я скоро заработаю 100, я отложу 50, и это будет уже частью к моему большой задаче заработать миллионы. А еще отложу, еще заработаю, а теперь вложу и скоро заработаю. Вот так, оно по чуть-чуть запускает этот маховик. Нельзя сразу желать большего, желайте самое маленькое, не мечтайте о глобальных целях, если думаете о чем-то, то делайте, если не делайте, то и не мечтайте. Мы обычно готовы мечтать о максимуме, но он часто просто неподъемный для человека, мы же не можем мечтать о каждодневной рутине, а вот если мечтать о каждодневной рутине, то сам по себе добьешься в дальнейшем максимума, поэтому каждодневная рутина в радость. С целью добиться того, что скоро у вас будет ваша задача там, крупная там, или такая, то обязательно этого добьетесь. Поэтому мечтайте о малом, быстрее придете к большему. Мечтайте о большем, не добьетесь большого. Это обычно задача неподъемная.